коллеги. Добрый день! Я Никольский Вячеслав Юрьевич, профессор, главный врач стоматологической клиники номер один города Севастополя, главный стоматолог Севастополя. Я хочу выразить огромную благодарность профессору, профессору Лосеву Федору Федоровичу, профессору Шагнову Николаевичу и всему коллективу клиники Мегастом и всему коллективу учебного центра Мегастом за предоставленную блестящую возможность улучшить свои знания и навыки, вопросы дентальной имплантации, протезивной имплантации, костной пластики, организации этого процесса. Закупив эту систему, мы получили возможность бесплатного обучения. У нас проучились три бригады в составе хирурга, врача, техника. Мы смогли получить ответы на многие вопросы, которые нас интересуют. Мы обязательно используем эти знания и навыки для пользы наших севастопольских пациентов. И я настоятельно рекомендую всем коллегам обратить внимание на систему Симодос, которая позволяет решить многие проблемы и врачей, и пациентов, и с наилучшим успехом реализовать все пожелания пациентов в нашей клинической практике. Еще раз большое спасибо и призываю всех обратить внимание и использовать в своей практике систему СМОДОС.